Обратились за помощью автомобилей в кредит в компанию Альтера. И нам очень хорошо помог Семен, э, менеджер. Спасибо большое. Проходите.